Привет, друзья! Сегодня мы с вами отправляемся в село Спасская, Корсаковского района, Орловской области. Посмотрим, сколько там домов, есть ли там местные жители и как им там живется. В общем, все буду показывать. Вперед! Вот здесь, друзья, я так понимаю, были дома, стояли, потому что вот сад растет, груши там, яблони, здесь подходила, о, лось, лось побежал, вот это да, смотрите какой, сахатик. Здесь я вижу, вот было электроснабжение. Столбы вот погорели, попадали. И вот от этого столба, вон лось наш, побежал в посадку. Все попадало, погорело. Но, я так понимаю, Деревня еще располагалась дальше, вот там виднеется церковь, сейчас мы подойдем поближе, посмотрим, может быть там еще сохранились дома, да, вот она церковь, виднеется. Церковь небольшая, отсюда видно. Но вот это вот крыша, купол еще цел. Не обвалился. Сейчас посмотрим, есть ли сюда тропинка. Да, вот, вот здесь кто-то проезжал или проходил. Пиво. Фу. Вот он, церковь. Добрались мы до нее. Такая церковь. Как я говорил, церковь небольшая. какой-то тоннель вырос вот церковушка крест стоит деревянный смотри друзья даже вот это вот иконы роспись вот это сохранилась вот, вот здесь на этой стороне тоже Вот такая церковь. кто вот здесь даже покосил здесь что-то еще было может быть колокольня завалилась вот на этом месте одни руины остались Здесь прорубил ветки. Вот камень лежит или гробница. Что тут такое изображено? Какая-то надпись есть. Вот Странно здесь тут его все покосил для чего вопрос а, здесь друзья здесь кто-то похоронен здесь кто-то похоронен оградка а, и крест вот такой крестик и оградка Кто-то здесь захоронен. Больше вроде как не видно могил. А нет, вот еще крест. Вот еще крест стоит. Такой крестик старенький. Какие-то надписи здесь были, таблички. А, вот же еще прохожу мимо. Вот еще могилки. Здесь кладбище было. здесь кладбище возможно в этой церкви отпевали вот. похоронена в 2007 году не федова анна сильвера и вот рядом муж наверное в 2007 году померла недавно похоронена можно сказать Здесь герой, наверное, войны похоронен. Памятник такой делали раньше. Маградка вообще ее не видно, завалила деревьями. такое вот село друзья все что осталось от него это церковь и кладбище на котором похоронены люди больше ничего не осталось на этом все друзья ставьте лайки подписывайтесь на канал всем до новых встреч